Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Здрасте. Да. Утро утро. Ну, еще не утро. Утро, нахуй, будет <laughs> Я проснулся полчаса назад. <laughs> Понятно. Ты откуда сон? В Москва. До <связь> <связь> двое показывает. А, да, ты да, что? Да, в обед люк? Нет, целый день спал, мне меня температура была. <связь> а, -а, -а, -а. а заебал не стреляй. Окно <связь> есть. А там дохуя. Их. Рынок двое идут. Давай штык красным позови. Я сразу размиграем. Враг уничтожил нашу команду. Моментально тайминг поймал. Защитите стратегические объекты. Го запушим рынок. раунд. Про Марку, взорвите Ветеря, века, был. Взорвите арку. Осторожно! Граната! Двой... Двойка, по-моему. Да, это два. Быстро они вряд ли будут заходить. Чисто, чисто, чисто. Осторожно, граната! Да хуяк уже взлетели. Пулы, там один индж залетел. Дайте палец на болтан. Давай, давай, давай, давай. Не успел длин палец. Н Найс, палец, залез. Я вообще, блядь, не залез. Минус медик. Не притягивается. Там два дауна осталось, давай они палец. респу будут охранять. Наверное. Еще в респе был. Раунд выигран. Команда врага уничтожена. Защитите стратегические объекты. Еще арку взрывайте. Раунд начался. Я пойду му мусор подожму. Я подсадимся. На балкон. Давай скорее. Четыре. двойка? Да, никого не слышно на рынке, это два фос, фул. Два выходят, кула. В кулаке стоят. Пошли план. инженер мед. В кулаке поднял. Бомба установлена. Взорвите плент. Кидаю гранату. Не взорвал плент. Кулак много, да, я там два авика, на надо будет зайти с ближней еще бы чуть -чуть, и... Parce... <плевать> Ага, тупик, и под зеленью еще один Осторожно, граната! Блядь, три раза в Так у них одни потому что Тупик, Блять, финиш Тупик есть Плэн, плэн, план. плэн, он пунту Я тут пунту А, натуре Блять, наушники себе купи, не пизде, блядь, тут. за 13 тысяч наушники. Хуё. Чего? Дубликов. Накопишь на Fight Pro? Да, поговорим на хайперов. Сколько они сцены? 20 среди ними. не нужна. Ну, типа звук пиздача. За кого система БК-БК-АВИК? Я шикарно слышу шаги, просто они сделали ебаную обнову БК будет резать надо, все и зуб, он отбал на рынок, поднимается, БК снова БК рез На БК еще один вот. Нихуя, нихуя, его перекинули Лазде с осталось... рынок топал. А, не в память Бегай на дуйк, куда на не поставьте. Я б ху. через респу на самом деле побежал сейчас обратно на один, но я объебал бы. Его. Но у тебя, блядь, нету. Попотеть. Бомба установлена. Он там крадется, блять, или в приседе. И... Oh! Ебать, он спамит присед. 90 ему дал. Мы проиграли. Враг обезвредил бомбу. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд yeah. начался. Бомба взята. Трявика называю. Спалотный банил. Зига, зига. Листфа. Дай брони, брат, пожалуйста. Еще раз нажимаешь F4, хочешь, а пойрешь. Синка, Синка и под нами. Синка и Осторожно, под нами. Граната. Поднял. Иди палец за мной, иди наверх. Разерку проебал, подожди. они двоих уже подняли. Мы тоже двоих. Он был на единице. <Soul société> Блять, уюбище под быка, они без меда. Кухня, кухня, кухня, хорош. Зига еще был. широкая он. Широкая, широкая. Вам пачку надо забрать и а съебаться, поставить. Ничто могло. Да, ему клач. Ставит. Да, да кстати, время. ГРАНАТА! Стоит тишь. Мы уничтожили nice. отряд врага. Установите бомбу возле одного из объектов. Раунд начался. Бомба взята. Я еще мутили. И не ждать на один палец наверное. Он стоит в упоре справа у арки. По центру арки встал. А, yeah! nice. Блять, в этой. Э, в клаке. Синька нахуй, забыл как потери. называется, на спиннабик, и в синьке медик, класс синька мед, класс синька мед, не дайте ему отрезы Мы уничтожили так. отряд врага. Yes. Победа за нами Знаете, Защитите на 21 лиге сложнее объект. играть, я вот только что с 21 Нет. пришел. Раунд не, реально, там, да. таки, там таких даунов за тебя дают. Там, там, просто... там бегают У меня просто Раната. две из двух было слипы на 21 на другом аккаунте. Такая же хуйня брат, Просто зашел на первую такой расслабон, блядь. БК, бля. БК, БК, БК, БК, БК, БК БЫ ну, Дай мне палец, пожалуйста, вверх ресурс. Иншу, спасибо, пожалуйста. Блин. Палец не успел. Не успел. Да я так, так, не успел. Забей. А у нас бомба, нам похуй. Я уже всех убил. Раз. Баш. А вы кого-то бустите или у вас у всех первая? Не, меня до первой добиваем. Что говоришь? Мне до первого добиваем. Там три или четыре игры А у тебя первая сейчас, да, на этом? меня, да? от БК. Уже. Не серись, Пробег ластовый мед. Пробег лосовый мед, не дай рез, и там все трупа. Право там. Да, лес. Всё, не дай резать. Куда ты убегаешь? Не давай ему серьезно рез БК есть На косом, на косом. Так, а, блять, ц... а, а он, чё, блять, а коснул, он у меня на мини карте убегал на танцпол. Что за хуйня? Взорвите, а ты. Так он и у увез... -э, байт, короче, сделал. Короче, качали, а -а -а. да? Раунд начался. Ну, я сейчас забираем. Бомбы взята. А, я он попасть, брак. Взорвут вас Что <связь> за? Уходите, нахуй, вас взорвут. Я вам сейчас броньки накидаю. А, у вас Спасибо. есть инженер, окей. Под вами. Блядь, инж стоит. Залазит. На залаз. Под мусором стоит инж. Танспол танц, танц танц зашел. Танцфол. Да. Давайте я с вами пойду. Давай. давай. Еще плюс честно пишу. Ну есть, но я там обычно не сижу. Я просто ебать бонусы давать сюда информулят. Еще тебе придет.